Если можно, какой-нибудь еще бы анекдот от вас услышать? Интересный, да? Да любой, на ваш взгляд. А -а -а. Да. Этот Пришел парень к доктору, к врачу. Врач говорит, раздевайтесь, раздевайтесь. Ну, он снял там верхнюю одежду, стоит. Стоит, раздевайтесь. А он говорит, что наголо, что ли? Да, наголо, наголо, раздевайте. Раздевает, стоит голый. Говорит, ну что вы хотели? Врач спрашивает. А парень говорит, да я хотел спросить, куда уголь-то выгружать? Да. Вот. Такой, да, сильный, крепкий да. анекдот. Да. А еще один, вот этот анекдот у меня еще есть.